Рад вновь вас поприветствовать, с вами Борис Баблов и мы продолжаем видео уроки, посвященные платежной системе Kiwi. Итак, урок номер два. Сегодня мы с вами закажем виртуальную карту. Я уже зашел сейчас в свой личный кабинет Kiwi кошелька и вы видите, что в данный момент баланс у меня составляет 0 рублей. То есть заказ карты, который мы сейчас с вами будем заказывать, не стоит нам ничего. Итак, приступаем. Как я уже говорил э, ранее в уроках, э, нас интересует более всего вот эта средняя карта Kiwi Visa Card, поскольку она привязана к нашему счету и э, ею очень просто расплачиваться в интернете. Также она при легко привязывается э, к платежным системам, такие как Solid Trust Pay и PAYSA. Итак, для того, чтобы заказать эту карту, нам необходимо нажать на саму лейбл, э, «Kiwi Visa Cards». Нажимаю на нее. Вот мы с вами попадаем э, в такую опцию для заказа. Ну, здесь вы видите, что у меня ранее была уже карта, но она сейчас у нас заблокирована, поскольку я давно ею уже не пользовался. Поэтому я нажимаю кнопочку «Получить карту». Здесь мы с вами можем найти всю информацию об этой карте. Советую вам ее прочитать. Не так долго все это длится. Написано, насколько действует эта карта. Два года. Все здесь написано. Платежи по карте 0%. Итак, просто нажимаем с вами кнопочку «Получить карту». Итак, пока идет процесс выпуска карты. Итак, мы с вами видим. Операция прошла успешно. Сейчас буквально в считанные секунды нам на мобильный телефон, на номер, к которому привязан наш Киви кошелек, будут высланы реквизиты этой карты. СМС дошла до меня успешно. Там э, в СМС нам высылают непосредственно номер карты. Но, как вы знаете, одного номера карты для того, чтобы расплач... расплачиваться по картам, мало. Нам необходимо еще знать э, срок действия и код безопасности. Для этого в правом верхнем углу, опять же, неважно в какой опции вы будете находиться, э, вы найдете э, уже теперь не пустое поле, а э, циферки вашей карты. Нажимаете на нее и дальше... Вот, например, кнопка «Информация о карте». И вы видите здесь номер вашей карты. Целиком он есть у вас в СМС. Дальше срок действия и код безопасности. Это последние три цифры. Ну, вы знаете, что такое CV-код, по-другому он еще называется. Если вдруг вы утеряли SMS, не помните номер своей карты, вы можете нажать кнопочку «Выслать реквизиты». И нажав кнопку «Выслать», дополнительно получите еще раз SMS э, с номером вашей карты. Итак, друзья, карта у нас заказана, все реквизиты есть, поэтому на этом этот видео урок я заканчиваю. Если вы хотите получить доступ ко всем моим видео урокам по платежным системам, тогда вам необходимо перейти на мой блог borisborozdin.ru и там заполнить форму подписки в мой бизнес-клуб Борис Баблов. Ну что ж, друзья, удачи вам на просторах интернета!